Всех приветствую. Сегодня у нас с вами 1 сентября и мы начинаем ежедневный обзор рынка. Посмотрим, о чем мы говорили вчера, что у нас отработалось, какие цели взяты, а также напоминаю, что у нас есть партнера, эта компания TopSubTrader, у них вы можете получить финансирование для своей торговли от 30 до 150 тысяч долларов и при приобретении комбайна. Через школу трейдеров Titi school вы получаете скидку 20%. За подробности пишите либо в этот пост в нашей группе, либо обращайтесь ко мне в личку. Skype или ВКонтакте, Facebook, не принципиально. А мы начинаем с нефти. Итак, нефть. Вчера мы с вами говорили о том, что цена у нас достигла уровня 45.59%. Здесь были хорошие покупки, к сожалению, это было в 3 часа ночи по Уфе, не все могли заходить. Итак, вход был, проторгов... проторговка была, выход импульсный был. Сейчас цена достигла первой основной цели, это уровень 47.25 и она корректируется. Что мы можем наблюдать? Коррекция идет не импульсная, да? вот она, коррекция. она идет не импульсная, она скорее такая набирательная, поступательная. В связи с чем, я рекомендую дождаться окончания коррекции, допуская, что коррекция у нас закончится примерно в этой области, чуть ниже бигпринта, в районе кластерных объемов, и мы можем увидеть продолжение движения. Что касается потенциальных целей. Первая потенциальная цель это уровень 48.20, это снос вот этих стопов. И вторая основная цель это уровень 48.55, 48.65, это снос вот этих стопов чуть выше непосредственно данного месячного подса. Что касается потенциального движения вниз. Мое мнение, на данный момент предпосылок к нему нет. Считаю, что цена продолжит движение дальше выше. В лучшем случае мы сегодня можем ожидать это коррекцию к 4610. На самом деле это уже будет не совсем качественное движение тогда в лонг. но тем не менее, если цена у нас отката к 40 это последний цена уровень, где стоит искать покупки. Дальше, при условии, что вся наша э, торговая, скажем так, методика торгового плана на сегодня будет нарушена, то лучше тогда сегодня находиться вне рынка. Опять же таки напоминаю, сегодня у нас выходит фарм подробнее на этом мы остановимся на следующих инструментах, но тем не менее на нефть частично это тоже может повлиять, не забывайте. Итак, индекс S&P 500. Наш торговый план, то что мы наметили еще во вторник-среду, он продолжает выполняться, точнее уже выполнился цель 24.72, то о чем я вам говорил уже последние два дня, выполнилось. Практически тик в тик. Мы вчера под конец дня наблюдали вливание огромного количества контрактов. На одном вот этом баре было проторговано практически полмиллиона контрактов. Это очень много. Для сравнения на том же фьючерсе евро, для такого количества контрактов необходимый иной раз даже несколько дней. Тем не менее, цену у нас остановили, дальше она не идет. А, тут стоит посмотреть. Первый вариант, самый безрассудный, это вход оттуда, где сейчас стою я. Возможно, повезет, и от уровня 24.69 цена сможет пойти дальше наверх. Но далеко не факт. Если мы говорим о формировании нормальной, достаточной тенденции, чтобы мы смогли дойти до уровня 24.90 или даже до уровня 2500, нам необходима более глубокая коррекция, необходимо больше топлива для движения лонг. Поэтому допуская, что цена может у нас корректироваться к уровню 24.63.50, 24.59 и самый край 24.56 и уже только отсюда пойти дальше в лонг. В любом случае будем посмотреть, как цена будет себя вести. Это первый момент. И второй момент. Не забывайте, еще раз напоминаю, у нас сегодня non-farm. В зависимости от того, какие данные выйдут цена может повестись очень и очень непредсказуемо поэтому для консервативных трейдеров я бы посоветовал сегодня находиться на запыре Индексе s&p 500 достаточно скользкий момент я бы порекомендовал дождаться хорошего мощного движения примерно так же как было это вчера то есть когда мы здесь находились я вам советовал дождитесь выхода в одну из сторон либо вверх либо вниз и уже с ретеста покупать вот он был хороший качественный ход вчера был э, на уровень 24.59, 24, 59 50 можно было хорошо качественно покупать и в принципе можно было взять движение порядка 15 пунктов это почти полторы тысячи долларов двумя контрактами то же самое я рекомендую и сегодня дождаться движения наверх либо вниз и уже потом Покупать, либо продавать. Лимитные ордера это всегда ликвидность. И их пойдут собирать. То есть Я предполагаю, что движение может быть вот таким. После откат и после уже движения в сторону 24.90. В принципе 18 пунктов на нонфарме мы в состоянии сделать. Так что будем посмотреть, что нам готовит рынок. В любом случае не забывайте, что уровень 24.72.50 это уровень достаточно мощный. Здесь цены могут полностью установить, поэтому не, не спешите зайти в рынок раньше, раньше основного движения. Это может быть всего лишь обманка. При движении рынка вниз мы можем увидеть следующее движение. От каждой из новых уровней поддержки цена может скорректироваться. И уже как, как только она скорректируется в эту область, стоит тогда продавать. Положим вот такая коррекция и уже продажа. Оно может быть вполне вот так. Сможет ли движение шорта преодолеть данную область? Далеко не факт, но будем посмотреть. Золото. Золото у нас наконец-то достигло цели. Как и по нефти, ночью был взят ценовой уровень. Это уровень 13.03.50. И, направ... и пошло движение наверх. Были взяты три цели. Это 13.13. 13.24. 13 и практически 13.31 смогли дойти, но тут не дошли. Поэтому пока ждем. Смотрите, цена у нас на данный момент откатывает. И мы наблюдаем незначительную коррекцию. Сейчас стоит вопрос, коррекция пойдет дальше вниз или э, с этих уровней стоит покупать. Я считаю, что в принципе можно попробовать купить от уровня 13.22. Уровень достаточно неплохой, интересный и э, допускаю, что данные классные вливания, данные классные объемы могут цену остановить от падения дальнейшего и цена развернется, пойдет дальше наверх наиболее приоритетной целью у нас является уровень 13.31 в принципе на самом деле по золоту при достаточно благосклонном а, варианте развития событий, я думаю золото в ближайшее время может взять и 13.40 и 13.50, дальше уже будем посмотреть то есть, моя мой основной план развития золота на сегодня, да и в принципе на ближайшие несколько возможных недель, это вот такое движение. 13.40 и 13.50. Опять же таки, не забываем, что у нас есть сопротивление в районе 13.31, поэтому как только мы снесем стопы, примерно на уровня но пусть будет даже 13.32 мы можем полностью скорректироваться обратно к уровню 13.24, 13.25 произвести новый набор топлива и уже после пойти лонг в принципе такой вариант возможен он наиболее интересен для внутридневных оппозиционных внутринедельных трейдеров поэтому будем посмотреть как он себя реализует что касается движения шорт пока пока такого потенциала нет но опять же не забывайте что у нас фарм, и все может измениться в любую минуту а лично мой вам совет если вы не уверены в инструменте лучше за пять минут до выхода статистических данных позицию прикрыть и уже открыть ее по новой после того как импульс этот пройдет фьючерс по евро мы с вами наблюдаем движение шорт Пока оно выглядит как небольшое такое коррекционное от уровня 1.19.38. В принципе, цена сейчас находится на уровне 1.19 и э, является этот уровень достаточно неплохой. Он может у нас выступать как уровень поддержки, как уровень сопротивления. Будем посмотреть. Лично я не очень хочу, чтобы мы отсюда ушли от уровня 1.19.38, мне было бы наиболее интересно а, зайти в шорт от уровня 1.19.65. Это наиболее интересный уровень и отсюда мы можем увидеть полноценное движение вниз. Что касается целей, а, продаем от уровня 1.19.650, при условии, что цена туда дойдет раньше продавать, но ну, не вижу смысла, но тем не менее можно попробовать 1.19. 308, это цель 1.18.100 И я немного скорректировал свою цель э, в основную 1.17.500 Здесь у нас стоит хорошая останавливающая лимитка Я думаю, цену могут попробовать довести сюда Фьючерс на, е, на иену Вчера была максимально качественная фундаментальная область, откуда стоило покупать, это область э, 90.400, 90, 450 Искренне надеюсь, что все, кто нас смотрит вы в, в, в этой области Хорошо затарились и сейчас находитесь в хорошем плюсе. То есть смотрите, мы наблюдаем импульс наверх. Цена у нас прошла порядка 600-700 тиков. И сейчас мы наблюдаем коррекцию. В принципе, сейчас цену поджали между двумя уровнями. Ниже данного классного вливания цену не пускает. И допуская, что именно с этих уровней цена у нас пойдет дальше наверх. У нас цель есть в принципе небольшая это 91 260 цена сюда должна дойти до конца этого дня а дальше уже посмотрим я думаю даже до нон-фарма цена может сюда дойти а дальше стоит посмотреть опять же таки смотрите то есть приоритетный вариант развития событий это продолжение движения наверх то есть уже в этой области цена вполне допускает, что может полностью остановиться зафлэтить и дальше уже то есть, основная цель, она находится здесь. Дальше нам необходимо дожидаться, когда сформируется новая тенденция, нам необходимо будет ее понять и необходимо будет затариваться. Так что, смотрите, предварительно мы заходим в покупки, в принципе, можно даже с этих уровней, либо чуть пониже, от уровня 90-800, но уже тест этого уровня был, не факт, что это дадут новый. Цель 91-260, дальше держать в принципе если есть, есть вариант например до уровня до уровня 91 .535. давайте вот так сделаем раз и два то есть две потенциальные цели у нас что касается продолжения продаж пока такой тенденции не наблюдая, но она возможно а в первую очередь, она возможна именно на нон-фарме, При выходе хороших данных по Америке, фьючерс, фьючерс ен у нас начнет резко дешеветь. И вполне допускаю, что у нас будет достаточно катализатора, достаточно объема, чтобы смочь преодолеть данную область. Но не забывайте, у нас на по цене 90%. 90-200 у нас находится под контракта, все, что было проторговано за лето, и допускаю, что у нас цена может сходить порядка тысячи тиков и все-таки здесь полностью остановится, как это было ранее. Так что будем посмотреть. Пока предварительно покупки на фарме вполне допускаю, что может интерес развернуться уже в сторону продаж. Стоит посмотреть, как рынок будет на них реагировать на эти данные. Фьючерс на канадский доллар. Вчера так же, как и по иене, была качественная фундаментальная область э, поддержки. Уровень 78 990 был идеален для поиска покупок. И в принципе мы видим, как на данных по ВП канадский доллар отреагировал. У нас были цели, это 79 79,455, 79,630. Как э, показывает практика, цели были достаточно скромные. Все вот это накопительное Движение мы за один день восстановили. Здесь мы, мы можем наблюдать на уровне 800-330 огромнейшую лимитку. Здесь порядку насколько? Здесь у нас более 1000 контрактов. То есть, лимитка такая манипулятивная, останавливающая. На этом уровне, на этих объемах цели были достигнуты и цели были закрыты. В связи с чем, либо мы сейчас увидим коррекцию, либо мы увидим формирование новой тенденции. Лишь мое мнение, цена может скорректироваться ниже, сходить вот так вниз, и у нас движение дальше наверх. Вот так, и, и вот так. Да, то есть, это ценовой уровень 79.850, 79. 850, 79 800 и 79 650. Вот 30 на уровень, откуда, откуда стоит искать покупок. Цель у нас в первую очередь это у нас уровень 80 330. И в принципе снятие стопов это обновление вот этих максимумов. Следующая цель 80 850. В принципе мы видим здесь хорошую большую лимитку. Точно такая же, манипулятивная. Дальше уже будем посмотреть. Тем не менее, эту цель мы можем достигнуть в ближайшие, ближайшие, я думаю, даже неделю. На следующей неделе мы вполне можем туда сходить. Опять же, все будет зависеть от онфарма. Если данные выйдут негативные, то канадский доллар, безусловно, у нас может сходить выше. И последний на сегодня, это у нас фунт стерлингов. Мы видели хорошую точку на вход, это уровень 1.2857, тик-в-тик, лимитный ордер в покупку взяла, и мы пошли наверх. Мое мнение, что цена продолжит движение выше, и уровень 1.30 вполне может быть достигнут. Коррекция может быть вот здесь, и непосредственно здесь, как только снимут стопы. Движение наверх, я думаю, ну вот так вот сделаем мы. То есть оно в принципе возможно, но пока есть сомнения сможем ли мы пойти выше. У нас есть хороший уровень сопротивления. Вот, так что стоит посмотреть покупки к этим областям, а дальше уже будем наблюдать формирование новой тенденции. И будем ходить. Искренне желаю всем успехов, большого жирного профита. Всем спасибо, всем пока-пока.